Всем привет, дорогие друзья! С вами Мила Сердюкова, сегодня я вещаю из московского офиса. Хотела бы поговорить с вами немножко о предстоящем мероприятии. Марафон 260 – это тренинг, который является очень эксклюзивным товаром в нашей компании. В первую очередь, для того, чтобы человек исполнил все свои задуманные там, мечты, желания или цели, ему нужно знать к чему стремиться, а самое главное, какие шаги нужно сделать для того, чтобы прийти к этой цели. И на сегодняшний момент есть огромное количество тренинг, школ, обучений, где благодаря получению опыта от компании, либо человека, который уже является успешной, мы можем выстроить некую логику, как нам достичь своей цели. К сожалению, есть очень много тренингов, которые являются, скажем так, пассивными, То есть человек получает знания, но без практики эти знания так и остаются в голове. Я называю таких людей библиотеками, в которых есть огромное количество знаний, но, к сожалению, они не используют эти знания в реальной жизни. Тренинг, который создали мы, называется «Марафон 260». И он создан для таких людей, которые хотят действительно, чтобы в этом году сбылись их самые амбициозные мечты и желания. Этот тренинг построен таким образом, что у вас будет доступ к топ-чекам нашей компании, у вас будет доступ к самым лучшим тренерам, и на протяжении 8 месяцев вы будете получать информацию о том, как же правильно начать строить бизнес. Будет огромное количество тем по инвестированию финансам, по личностному развитию. Вы сможете окунуться и понять стратегию построения успешного бизнеса. И самое главное это ваши кураторы, ваши тренеры на протяжении восьми месяцев, как я сказала, у вас будет прямой доступ ко всем лидерам нашей компании, которые говорят не только на русском, но и на английском, на итальянском, на хинде, на вьетнамском. Вы действительно сможете получить такой разнообразный опыт, перенять его со всех со всех стран и попытаться применить это в своих структурах. Что очень важно, это именно этот тренинг, он создан с той целью, чтобы вы могли практиковаться. Если мы сравним этот тренинг, например, с мастер-профи, то по структуре будет, темы будут похожи. Но большим отличием будет являться то, что марафон 260, он именно практический тренинг. После получения какой-то фишки, либо какой-то стратегии, мы тут же будем с вами ее прорабатывать. Мы тут же будем с вами записывать планы и сразу же будем их воплощать. Другими словами, друзья, вы увидите, как реализуются ваши мечты и желания. Этот тренинг будет полезен как для новичков, так и для старичков. И я объясню, почему. Если человек новый, то для того, чтобы быть успешным в бизнесе, у него должен быть наставник, либо должна быть система, которая легко дублицируется. В марафоне 260 у него будет и то, и то. Мы как сможем показать и рассказать систему для успешного построения бизнеса, но также сможем дать человеку возможность получить куратора на 8 месяцев. Плюс у нас будет огромный акцент на работы в команде. То есть новички, которые хотят попробовать этот бизнес, которые еще не проходили у нас никакой тренинг, они получат массу эмоций, удовольствий, и для них, разумеется, этот тренинг будет очень полезен. Но также этот тренинг будет полезен для старичков, или лучше сказать, для лидеров. Потому что, знаете, я лично проходила мастер-профи как ученик 4 раза. И каждый раз, когда я проходила мастер-профи, я понимала что-то новое, для меня были какие-то новые открытия. Но мастер-профи, он, к сожалению, не давал возможности работать с тренерами ежедневно. То есть проходило какое-то время после тренинга, неделя, месяц, и постепенно, постепенно было такое чувство, что ну вот теперь я опять осталась здесь одна, тренинг прошел, что же делать дальше? На марафоне есть такая возможность, что мы все работаем в группах. И поэтому даже для лидеров, которые думают, что они все знают, я могу уверить вас, что вы очень многому чего научитесь дополнительно. Вы сможете получить и, возможно, раскрыть некоторые темы с совершенно другой точки зрения. Особенно, если вы являетесь лидером, но вы еще не достигли того, знаете, финансовой той точки развития, либо финансового какой-то финансовой цифры, которые бы вы мечтали, финансовой свободы, либо финансовой независимости, то этот тренинг вам просто необходим. Это значит, что вы уже в компании, у вас есть какой-то определенный багаж знаний, но вы его не реализуете до конца. Поэтому этот тренинг, он будет полезен как для новичков, но также и для тех, кто уже в бизнесе год, два, три, пять, десять лет. В принципе, для каждого человека. Кто хочет, чтобы 2020 год был успешный, этот тренинг будет полезен. Если посмотреть на ценовое предложение этого тренинга, то оно уникально. Уникально по нескольким причинам. Первое. Те люди, которые купят пакет АИП Марафон 260, до 31 января стоимость будет всего 500 юнитов. Они могут заплатить либо одной оплатой, либо разбить ее на две части. И затем ежемесячно на протяжении 8 месяцев тренинг будет стоить 100 юнитов. То есть каждого второго числа, каждого месяца будет сниматься 100 юнитов с личного кабинета. То есть общая стоимость за тренинг будет 1300. Давайте посмотрим, что вы получите за эти инвестиции. Первое, как я сказала, это контент, это стратегию, это практику. Второе. Все топы, чеки нашей компании будут вашими личными кураторами, и вы сможете получить обратную связь и, в, и получить те фишки, которые они используют. Третье. Как бонус, те партнеры, которые пройдут хотя бы 55% тренинга, вы получите билет на Эвенти совершенно бесплатно. Билет на Эвенти, чтобы вы знали, дорогие друзья, стоит 1000 юнитов. То есть получается, практически участвуя в этом тренинге, вы уже получаете 1000 юнитов обратно, потому что вам дают билет на участие на Eventy в этом году в Москве, который произойдет. Следующее это бонус от программы Юнит. Каждый участник, который приобретает AIP Марафон 260, бонусом получает баллы на токены Юнит. И сегодня этот пакет стоит практически 450 долларов или юнитов. То есть если бы вы сегодня хотели бы а, приобрести АИП, который вам даст бонусом энное количество криптоюнитов, то вы бы уже на это потратились 450 долларов. То есть если мы соединим все вот эти бонусы, что достаются вам совершенно бесплатно, то вы увидите, что этот тренинг достается вам совершенно бесплатно. Плюс все те навыки, что вы получите в течение этого тренинга, как только вы начнете их воплощать в реальность, вы увидите, какой пассивный доход вы будете получать также от вашей структуры. И это, наверное, самое главное, если посмотреть на мой личный рост, когда я стала проходить тренинг мастер-профи, и мой первый тренинг был фактически пять лет назад уже, четыре с половиной года назад, я начала с третьего месяца уже развивать сеть и получать пассивный доход. И постепенно, постепенно мой заработок рос. Я вас могу уверить, друзья, когда вы пройдете тренинг-марафон, если вы будете делать все, что вам рекомендуют ваши кураторы и тренера, то вы увидите большой рост вашей сети. И сеть – это огромный актив. Все, что вы сегодня нарабатываете, вы сможете затем также передать по наследству. Все, что вы сегодня нарабатываете, это будет дополнительный источник дохода для вас и для вашей семьи. Поэтому я рекомендую каждому партнеру – Новичок, старичок, неважно, пройти этот тренинг «Марафон 260». Вы не только получаете возможность роста как бизнес, так и личного, так и духовного, но вы получаете такие бонусы, что практически делают этот тренинг для вас бесплатно. Поэтому я вас всех жду на тренинге «Марафон МКИ 260». Пока-пока!